Всем привет, вы на канале Тривка ТВ И сегодня я снимаю Обзор моей коллекции а, Игрушек И кружек а, DreamWorks. Это игрушки из магнита Еще Я себе приобрела котика Это у меня уже третья игрушечка Я его купила а, Недавно И вот хочу его вам показать И всех моих персонажей Которые у меня уже есть и еще у меня остался еще один а, собранный вкладыш, вот этот вот у меня 80 наклеек, я покупала их, а, ну конечно же, за наклейки там, и давайте я вот а, собрала 80 наклеек, и когда ты собираешь 80 наклеек, то у тебя будет скидка 93. А процента скидка и значит надо еще плюс 99 рублей ну можно округлить и это будет 100 рублей а вот если ты соберешь 20 оклейка это вот до суда где-то я покажу примерно да до суда все правильно то у тебя будет скидка вот тут написано внутри 70 процентов и надо еще плюс 449 рублей и вот это вообще все персонажи, которых можно купить. И тут написано, что вот акция должна быть а, до апреля 17. Но ее сократили. И она теперь а, до 27 марта. А игрушки можно получить 1 апреля. Ну, обменять их на наклейки. А вот если вы хотите, для примера, просто себе купить и не собирать наклейки, кружку и игрушку, то вам надо э, купить ее за 1500 рублей. Вот это ну, все персонажи, которые есть. И в магазинах, как Магнит у дома и Магнит Косметик, дают одну наклеечку. Такую вот, вот такую наклеечку. А в гипермаркетах за каждые 250 рублей а, дают одну такую вот маленькую а в магнитах обычных. А вот в гипермаркетах дают двойную за 500 рублей. Вот эта вся коллекция там. У меня есть некоторые. Вот это беззубик. Розочка. Вот кружка с беззубиком. Розочка. И вот э, кружка с ней. А это вот котик. Сейчас я открою его. Так. Открываются не очень легко. Ну, просто вот надо вот эту, я не знаю, что такое. Проволоку вот. Проволоку ее надо просто вот так вот как-то раскрутить. И аккуратно надо вот вот так вот немножко вперед вашего героя. Убрать эту проволоку. И вот э, ваш герой. Вот я себе приобрела котиков. Потому что он такой миленький, такой хорошенький. Вот У него так как, как будто сапожки такие вот красивые. Шапочка такая, шляпа такая, с пером. Вот это перо такое. Сам какой красивый, рыжий. У него даже хвостик есть такой. А еще, конечно же, идет а, вот такая вот кружка. Вот, кстати, кружка, она очень хорошая. А, в нее вмещается очень много, ну, там, чай не знаю, воды, что вы будете наливать. Я не знаю. вот. И тут нарисован сам персонаж. Вот я покупала кота в сапогах, и вот нарисован вот этот вот кот в сапогах тут. Вот. Еще вот кот в сапогах нарисован. Сейчас мы посмотрим других моих персонажей поближе. Так, дальше у нас идет розочка. Это такой тролль из э, мультфильма Тролли. Он, кстати, вышел недавно. Вот такой вот троллик. Вот это розочка, есть еще там какой-то цвета, но я сейчас говорю о розочке, вот у него такой как будто костюмчик нарисован такой, платье такое, вот у него такая очень прям приятная шевелюра, такие волосы они прям приятные, и это брелок, вот его, не знаю там куда можно прицепить, но вообще это как игрушка такая большая, такая приятная на ощупь. Ну и вот сама кружка с розочкой, вот нарисованная розочка сама. И вот еще она нарисована. Дальше у нас идет беззубик. Вот он. он. у меня, кстати, был первый. Вот. Значит, он, у него есть такой хвостик. Крылышки у него. Два крыла. вот, Он такой черненький. Красивый. У него лапки есть. Вот четыре лапки. Хвост тоже есть. И вот сама кружка с этим... Беззубиком вот это, вот, э, беззубик и всадник на нем, а вот э, сам беззубик, вот такая кружка, вот это мои любимые герои, ну это, конечно же, розочка, там вот безубик, а котик мне он очень нравится, ну и вот это вот, э, ну, гранди, да? ну, я не знаю, я, наверное, у кого-нибудь другого возьму, я сама не знаю напишите, а есть ли у вас такие игрушки и э, кто именно может быть, не знаю, панда или пингвинчик какой-нибудь и напишите, за сколько вы э, наклеек собрали ну, для например, вы напишите э, ну, не знаю, вот панда э, за 80 наклеек, и я пойму какие у вас есть вот эти вот игрушечки, или если у вас нет то скажите, о какой вы мечтаете игрушечки, какие вам тут нравятся игрушки и ставьте лайк, если вам нравятся мои игрушки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!